всем привет с вами сергей иванов и я продолжаю голодовку samsung для тех кто впервые увидит это видео все подробности о голодовке samsung вы можете увидеть в моем первом видео ссылку я оставлю в описании ну либо ищите в YouTube или на просторах интернета видео под названием голодовка samsung сергей иванов продолжаем 15 после. на 15-й день моей голодовки я заметил следующие изменения. Значит, язык стал по ощущению как пластмассовый, он не воспринимает. Вот если вы берете какую-нибудь вот еду, ну, не есть, а просто дотронуться до языка, просто чуть-чуть вот там то такое ощущение, что рецепторы языка как бы забыли вкус то есть, вкус вам понятен но язык его воспринимает иначе даже вот вкус сахара который я стал добавлять вынужден в, в чай ну, чай с сахаром он, вкус чая другой и вкус сахара другой это не коронавирус не пугайтесь это результаты голодовки я посмотрел в интернете что это с чем это связано значит мысль такая что в этот момент то есть вот в это время когда это произошло у кого-то раньше у кого-то позже но у меня на 15 день у вас происходит выключение желудочно-кишечного тракта. Что это значит? То есть желудок или кишечный тракт, он как бы засыпает. Он уходит в режим гибернации. Да? Правильно это слово сказал? Не знаю. Проверьте. Напишите в комментариях. То есть с этого момента любой прием пищи для меня, твердый, там... Именно твердой, жирной, даже жидкой э, Может привести меня к смерти То есть мой организм может погибнуть Такие факты Описаны очень хорошо учеными, медиками э, Которые происходили в годы воин э, Когда люди массово голодали После вот этих э, э, Когда людям Люди получали доступ к пище, они очень хотели кушать, понятно, да, они съедали эту твердую пищу и потом умирали, потому что желудочно-кишечный тракт выключен, и любая еда, она как яд получается, она не переваривается, начинает просто человек, ну человек умирает по определенным физиологическим обстоятельствам. Поэтому медики разработали методику выхода из голода. И люди, которые длительно голодали, им нельзя теперь, эм, после того, как желудочно-кишечный тракт выключен, сразу принимать голубую или жирную пищу, даже жидкую. Так что, ребята, после 15 дня любая еда для меня яд. И чтобы выйти э, из этого состояния, нужно проводить определенные процедуры от 5 до 14 дней в зависимости э, какую человеку ну, организм человека я еще раз говорю я не знаю чем закончится моя голодовка поэтому подписывайтесь на мои каналы смотрите видео чем закончится не только голодовка но и цель голодовки ну и как Буду я выходить из режима голодовки? Или меня выводить будут? Ну, жизнь она такая. Поэтому подписывайтесь. Прям в реальном времени. Вы все узнаете. Мне самому интересно. Вот. Как-то так. Цели мои добрые и намерения. Я хочу сделать компанию Samsung лучшей компанией в мире. Вот как-то так. А для этого встретиться лично, без посредников. Потому что посредники – это гиблое дело, бюрократия. в Samsung – это надо разгонять. Может, я буду тот человек, который раз, половину разгонит. Ребята, Samsung, готовьтесь, будем вас перотрахивать, как говорит батька Лукашенко. На этом все. Подписывайтесь. Продолжение следует.